Ребят, извиняюсь, меня отвлекают очень сильно. Дед. С этой своей, блин, читушкой, любовью, блин, читушкой. Я, прижал в стене, содражал, но тут же понял, что Лена, это Лена, включил непонятно откуда взявшийся фонарик. Дед, ты его взяла? Лена подошла к нам хромая. Еще вчера, на всякий случай, я взял у нее фонарик и посетил по степас мы находились в каком-то туннеле вдоль стен, тянулись провода, а под подполком висели на горящие лампы. Где это мы? Не знаю, похож на бомбубеж какой-то. Ребят, извиняюсь, ребятки, я буду читать завтра, но у меня просто уже как бы горло не работает ничего. Поэтому давайте, ребята, всем давайте до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях. бесконечного Лето, концовки за Машу, Зам... да за Машу. Пока, пока. Давайте до скорых, до скорого. Увидимся в следующих эпизодах. Пока, пока.